Главной новостью минувшей недели стал официальный перезапуск калининградского автотора — некогда крупнейшего в мире частного завода, который не принадлежит никакой конкретной марке. Но если раньше машинокомплекты в Калининград ехали из Америки и Южной Кореи, то теперь из Поднебесной. Причем мультибрендовость автотор сохранит и займется несколькими китайскими марками. Собственно, российский автопром продолжает борьбу с санкциями. Автоваз мало помалу восстанавливает разнообразие модификаций в обширном семействе Нивы, а еще появилась конкретика по перезапуску Весты и возвращению АБС. А отечественные грузовики по традиции оказались успешнее легковушек. Камаз по графику выводит на конвейер антисанкционное семейство К5. Урал отчитался об успехах 2022 года и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 Вторым претендентом на калининградский конвейер называется «Дунфэн». Интересно, что электромобили этой компании под маркой Evolut уже собирает в Липецке компания «Мотор Инвест. <музыка> АвтоВАЗ официально подтвердил очевидное. Первые партии «Вест» тольяттинской сборки будут оснащены 90-сильными 8-клапанниками, А вот 16-клапанные моторы вернутся под капот флагмана только летом, а может быть, даже осенью.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 В начале 2024-го на Вестах может появиться автоматизированная трансмиссия. Это будет вариатор, а не преселективный робот или классический автомат. Поставщик CVT также найден. И сейчас инженеры заняты тем, чтобы приладить агрегат. Ну а летом должны стартовать испытания двухпедальной машины. Между тем, у дилеров иссякли запасты Вест и жевской сборки. Что неудивительно.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 В автосалонах за экземпляры 2022 года выпуска просят лишь на 30-40 тысяч рублей больше рекомендованной производителем цены. А теперь поговорим о разнообразных Нивах. Классическая Нива Legend разжилась новыми комплектациями. Точнее, хорошо забытыми старыми — Urban и Black. Завод анонсировал их возвращение осенью, однако наладить производство удалось только сейчас. Версия Urban отличается от базовой нивы окрашенными бамперами и оригинальными литыми дисками. В список оснащения входит кондиционер, обогрев передних сидений, противотуманные фары и электрические стеклоподъемники. Аналогичный набор оборудования стоит и в комплектации Black. От Urban черный внедорожник отличается антроцитовыми дисками колес, темной отделкой салона и фирменными шильдиками.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 Кроме того, после длительного дефицита компонентов ВАЗ-Авто возобновила сборку внедорожников «Лада Нива Бронта», сообщает паблик Автоград News. Эту версию фанаты называют «супер-Нивы». Такая машина отличается грязевыми колесами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. А вот двигатель остается стандартным. Более мощную версию, напомним, сейчас готовит другая вазовская дочка — фирма «Лада Спорт». В прайс-листах марки Лада указано, что Нива Бронта сейчас не производится. Цены тоже указаны старые – от 1 миллиона 135 тысяч рублей. Но вскоре страничку модели обновят. Остроту дефицита компонентов у автоваза хорошо иллюстрирует ситуация с красками, которую описывает газета «Ведомости». Причем нехватка лакокрасочных материалов ощущается на протяжении достаточно долгого времени, как минимум с прошлого ноября. По этой причине компании пришлось серьезно ограничить цветовую палитру автомобилей Лада. Так, для семейства гранта сейчас доступны только черная и белая эмали, а для обеих нив в добавок предлагается темно-зеленый металлик. До санкций краски поставляли немецкая, американская и славянская фирмы. С весны 2022 заграничные концерны сотрудничать отказались. Автоваз дефицит эмали подтвердил, но заверил, что проблема будет решена сейчас автопроизводитель переходит на продукцию российских фирм перейдем к тяжелому автопрому где также быстро сказывается только сказка а дело делается отнюдь не скоро это об уникальной разработке минского автозавода полноприводном четырехосном самосвале который призван заменить младшие карьерники марки белаз.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 Под кабиной скрывается собираемый в Минске 12-литровый двигатель v мощностью 460 лошадиных сил, с которым состыкован классический шестидиапазонный автомат Ellison. Но вместо санкционной коробки может стоять и китайская Fast Gear. Выпуском мостов, кабины и многого другого занимается сам МАЗ. Но даже учитывая высокую степень локализации, машина выходит дорогой — около 200 тысяч долларов или 15 миллионов рублей.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 Хотя миасскому производителю действительно есть чем похвастаться. Например, ростом зарплат на 26%. Средний доход заводчан теперь составляет около 70 тысяч рублей. Уточняется, что самую большую прибавку получили инженеры, а с ними — технологи. Отдельную индексацию заслужили представители редких профессий. Что касается непосредственных автомобилей, то их выпуск ощутимо нарастили.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 Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Помимо стандартной версии, уральцы разрабатывают и беспилотную. Но это, а также гибридный грузовик — перспектива точно не 2023 года. С февраля этого года КамАЗ обещал возобновить полномасштабное производство грузовиков нового поколения, а к концу первого квартала выйти на выпуск 500 грузовиков К5 ежемесячно. Первая часть обещания выполнена. Сборка машин началась. В феврале «Автогигант» обещает сделать 272 магистральных тягача модели 54901, из которых более 70 единиц будут антисанкционными, то есть собранными из российских, белорусских, китайских и других компонентов дружественного происхождения. Первоначальный план — выдавать минимум 18 грузовиков ежедневно, а уже потом разгонять конвейер до плановых показателей. Задача осложняется тем, что конвейеры плотно загружены производством техники других поколений. Как мы уже рассказывали ранее, локализованные машины отличаются не только набором комплектующих. Опять получивший приставку «НЕО», вдобавок примерит новый 13-литровый турбодизель вместо прежнего 12-литрового. С новым мотором грузовик станет экономичнее, тише, плюс увеличится интервал между посещениями сервиса. Вместо нынешних 120 межсервисный пробег вырастет до 150 тысяч километров. О других отличиях КАМАЗ обещает поведать позднее.